Друзья, всем привет! Меня зовут Александр, и я спешу с вами поделиться очень интересной информацией, которая может вас заинтересовать. И вы можете, работая из дома через интернет, зарабатывать дополнительно для себя деньги. Либо вы можете получить информацию о тех продуктах, которых я сейчас расскажу, и продлить свою жизнь, долголетие. Я вас уверяю, эта информация очень интересная, она сейчас в тренде во всем мире. И я сейчас коротко постараюсь с вами вам рассказать. И затем в конце, либо если будете в записи смотреть под этим видео, вы можете задать вопросы, я отвечу с удовольствием на все ваши вопросы. Так, давайте перейдем на экран. Так. Сотрудничаю я с компанией Total Changes, это американская продуктовая компания, в переводе с английского «Тотальные жизненные изменения». Я очень прекрасно понимаю, что сейчас тяжелые времена и по всему миру все люди нуждаются в заработке, все думают, где бы заработать. У кого-то упал бизнес, нужно что-то новое искать, кто-то потерял работу, уехал за границу, и человеку нужно изменения. И вот я вас уверяю, в вашу жизнь, если вы сейчас слушать, слушаете меня, и вам кто-то дал эту информацию, я вас уверяю, что в вашу жизнь пришло время перемен. Итак, давайте коротко о компании. Это компания создана в 2003 году в США, в городе Детройт, это штат Мичиган. И эта компания уже Работает, ее офисы открыты около 20 офисов по всему миру. И работала она в основном в Америке, в Канаде, в Латинской, в Южной Америке. И вы знаете, очень успешно компания развивалась. Она становилась несколько раз уже, два или три года подряд, лучшим местом для работы. Людей, вот, да, которые работают из дома через интернет по всему миру. У компании, вот внизу на фотографии увидите видите, с правой стороны внизу, уже большой, большая штаб-квартира, уже офис. А раньше компания начинала с обычного гаража, как большие многие американские компании начинали. И человек Джек Феллон вот в красном пиджаке, это президент компании, который основал эту компанию. Ему очень успешно помогает операционный директор Джон Ликари, это два друга. И сейчас эта компания заходит на рынки Европы, страны СНГ, Азии, Африки, и можно построить большой бизнес. Очень редко раз в 10 лет бывает приблизительно американская продуктовая компания заходит на наши рынки, поэтому это очень хороший момент сейчас. Мы работаем в индустрии похудения, здоровье хорошее, самочувствие, полезный кофе, эфирные масла. Продукты с каннабидиолом, протеины, продукты для кожи, ну и так далее, и так далее. То есть эта индустрия огромная, это несколько триллионов. Представьте, есть тысячи долларов, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы, есть миллиарды долларов, а это триллион. То есть эта продукция продукция для здоровья она актуальна. Все хотят люди жить дольше и счастливее. У компании более 50 номинований продуктов всю подробную информацию о каждом продукте, состав, свойства его, как употреблять и так далее, вы можете получить после этого видео, написать человеку, либо обратиться ко мне, я вам дам более подробную информацию с описанием и видео, где доктора, ученые рассказывают, как работают эти продукты, из чего состоят. Смотрите, один из главных продуктов, продукт номер один – это Всемирно известный чай IASOTI Original – это бестселлер, избран продуктом года в 2015 году лучшим детоксом в мире. Уже более 100 миллионов проданных пакетов по всему миру. Это натуральная фирменная смесь из 9 растений и трав, не содержащих ГМО. Продукт халяль сертифицирован, флагманский продукт в компании уже с 2008 года. И вы можете в интернете набрать в Инстаграме или в Фейсбуке хэштеги IASOTI и вы увидите более там, 500 тысяч публикаций, почитать отзывы и результаты людей. Что вы почувствуете, попробуя этот продукт. Продукт этот обеспечивает мягкую детоксикацию, очищение, удаляет вредные токсины из организма, может уменьшать синдром раздраженного кишечника, может обеспечить облегчение воспалительных проблем кишечника, повышает энергию, облегчает запоры. Это очень большая проблема сейчас в мире. Процентов 50 людей ходят с запорами, и от этого все проблемы в организме. Более спокойный сон каждую ночь и дополняет любую диету и программу потери веса. И вот вернусь, я вам покажу сейчас фотографии наших клиентов, партнеров, которые пользуются продуктами. Они очень довольны. Они все отмечают, что появляется энергия жизненная, и те, кто полные, они уменьшаются в объемах, уменьшается вес за счет очистки. И, естественно, когда организм чист, наш организм знает справляться со всеми недугами в организме. Ему нужно просто помочь, его очистить. И коротко скажу о втором продукте. Это жидкие мультивитамины, Нутробус, мы его называем, называем жидкое золото. Он содержит, думайте, 148 полезных ингредиентов – это витамины, минералы, фитонутриенты, аминокислоты, цельные пищевые источники, травы и прочее другое. Вот Вы можете нажать на паузу и почитать, что содержит этот продукт. И достаточно одной столовой ложки этого продукта в день, и наш организм получает, наша клеточка организма получает все полезное. Вот смотрите, результаты наших партнеров – Отмечу, без диеты всяких физических упражнений получают вот такие результаты. Юлия Левман, вот, минус 32 килограмма. Из Германии Кристина, 16 килограмм. Эльвира Гостюхина, Снежана Бабушкина. Смотрите, какие потрясающие изменения, то есть тотальные изменения. Это партнеры из Америки, которые раньше получили результаты, то есть Смотрите, вы сами все видите, да, как люди начинают лучше себя чувствовать. Вот эта девушка Лилия, она из Киева. Смотрите, за 4 месяца она снизила вес на 20 килограмм. С левой стороны, смотрите, человек, она вся в проблемах, у нее головные боли, мигрени и фурунклы, прочие вещи. А с правой стороны, смотрите, сияющий человек которые и кожа моложе стала, и волосы, и улыбка, и внутреннее состояние. Но ну, Вы сами видите. Человек просто э, очистил свой организм, добавил чай, кофе, витамины. Вы дождитесь после эфира, я могу вам рассказать, как вы можете попробовать эти продукты и убедиться, действительно, как они работают. Э, смотрите, как кожа меняется. Это отзывы наших людей. Смотрите, как кожа меняется, очищается. Да? Все, вся чистота у нас идет э, изнутри. Смотрите, непонятное образование на коже, и когда очищается кишечник, сразу есть улучшение. Есть у людей, выходят камни из почек, из разных уголков нашего организма. Это Акива Мазор, вот мой партнер из Израиля, это его камень. Смотрите, работаем мы по всему миру, в любой точке мира, неважно, где вы находитесь. Если у вас есть почта, значит почта может доставить любой продукт в любую точку мира. Давайте перейду на экран и смотрите. Первое. Вы можете пользоваться классными продуктами. Вы можете обратиться ко мне. Я могу вам э, выслать вот такой продукт. Это комплекс травяного напитка. и осути. Я вам э, вышлю вот здесь описание. Вот такое, смотрите. Это Комплекс на неделю. Э, идет он в таком вот конвертике. Да. Я вам отошлю по вашей почте, куда вы скажете. Вы можете... Вы, положу вам описание, где, чтобы вы почитали. Вот Я сейчас не буду в составах, но здесь давайте вы можете на паузу нажать вот, и прочесть состав его. Э, описание других продуктов вам пришлю. Вы почитаете, за неделю вы попробуете продукт, вы почувствуете, как он работает, и вы скажете, я тоже хочу быть пользователем этой продукции. Э, идем Дальше. То есть есть продукт, вы можете попробовать сначала, чтобы дальше продолжить разговор. Но тот, кто понимает и знает, что такое американская компания, которая 20 лет на рынке в Соединенных Штатах Америки работает и работает и в Канаде, и по Латинской Америке и заходит на наши рынки, это люди понимают, что есть американская компания, значит продукт хороший. Американские продукты они все хорошие. Даже телефон, если взять, если он американский, он хороший и так далее. То есть продукт хороший. Можно использовать, получать такие классные результаты. На этом еще можно зарабатывать деньги. Вы спросите, как можно зарабатывать деньги, работая из дома через интернет. Смотрите, мы работаем через Facebook, Instagram, YouTube, все соцсети, которые есть. Наша задача – это делиться информацией с людьми. Вот В вашем окружении есть друзья, знакомые, вы можете, вот это видео, которое вы смотрите, ваша задача просто отправлять видео. Набрали в мессенджере, в WhatsApp, Viber, Telegram своих друзей и знакомых, отправили это видео, человек посмотрел и говорит, слушай, я хочу купить продукт, человек покупает у вас продукт, вы зарабатываете деньги. Например, если человек находится в Италии, вы находитесь в Украине, Человек говорит, я хочу купить, он заходит на ваш интернет-магазин, покупает, и компания делает доставку в Италию. Вы не занимаетесь отправкой, получением продукции. Мы покупаем, вот я покупаю продукты только для себя. У меня вся семья пользуется, жена, дети, родители пользуются продуктами. Мы покупаем для себя. И, конечно, покупаем на продажу, если кто-то попросит. Вот человек посмотрел видео, и он живет в Украине, говорит, можно у вас купить продукт, пожалуйста, Оплачивайте продукт мне на карту банка, и новая почта вам сделает доставку. Друзья, продавая один продукт, вы можете заработать от 20 долларов 100 до 100 долларов, 200 долларов и больше. В зависимости, сколько человек купит продукции. Дальше. За то, что вы привлекаете людей в компанию, вы рекомендуете человеку, мы все занимаемся рекомендациям, например, что мы рекомендуем? Женщины особенно говорят, я была сегодня в магазине, там привезли платья, такие-то, такие-то, такие, -то, такие, -то, такие -то. там привезли туфли, такие-то, такие-то. Человек, вы порекомендовали, подружка побежала в магазин, скупилась там на 300-500 долларов, вы ничего не заработали. Здесь мы рекомендуем продукт, и человек с каждой покупки, например, вот человек купит продукт, вы заработаете 20 долларов. Представьте, работая из дома через интернет, используя, если у вас есть телефон и интернет, вы можете делиться информацией и заработать 20 долларов. Кто хотел бы заработать 20 долларов, пожалуйста, рекомендуйте. Люди будут покупать этот продукт, а компания будет делать доставку, логистику. И так далее. Если э, вашему клиенту или вам не понравился продукт, вы всегда можете вернуть продукт в компанию, и по правам потребителя вы в течение 30 дней можете вернуть товар, вам компания вернет деньги на карту без проблем. То есть компания отвечает за качество. Дальше. За рекомендацию, когда вы приглашаете людей и они покупают продукты, вы тоже зарабатываете деньги в зависимости, насколько человек купит продукции, извиняюсь, вы будете зарабатывать. Идем дальше. Вот все пугаются сетевого маркетинга, но я хочу вам сказать, что мы все находимся в сети. Вот если мы идем в продуктовый магазин, там АТБ, Кишеня, любой другой супермаркет, это сеть, это сеть в магазине. Мы идем в магазин, и в этой сети продают хлеб, хлебобулочные, молочные продукты, разные. Это тоже сеть производителей, которые что-то производят. И везде сеть. Люди продают кто-то через магазины, кто-то через дистрибьюторов. Мы продвигаем продукты через дистрибьюторов. Компания не тратит деньги на рекламу, на аренду складов, на зарплату директору, бухгалтеру, охраннику, сигнализацию. Человек мы как э, дистрибьюторы рекомендуем, а покупатель у компании напрямую покупает и компания делает доставку, то есть без затрат. И поэтому компания не тратит деньги за рекламу, аренду, а компания просто выплачивает дистрибьюторам, которые реализовывают продукт. И это очень круто. И компания заинтересована чтобы эти дистрибьюторы, которые работали с компанией, представители компании, дистрибьюторы, как вы хотите, так как для вас проще, выплачивать больше вознаграждения. То есть вы зарабатываете за продажу, за привлечение людей, которые покупают продукт, и за то, что ваши люди тоже зарабатывают деньги. Вот смотрите, например, я живу в Украине, и я порекомендовал эту бизнес-возможность, человеку, который живет в Германии. Он говорит, да, мне интересно, я хочу пользоваться продуктом. Он купил для себя продукт, попробовал, ему он понравился. Если продукт не понравился, человек, зачем он будет продвигать продукты, которые не работают? правильно? Человеку понравился продукт, он говорит, я хочу зарабатывать. Я как вышестоящий наставник, который... Заинтересован напрямую в вашем успехе, чтобы у вас был больше товарооборот. Например, вы за месяц сделали товарооборот на 1000 долларов, да, ваш интернет-магазин у вас, в вашем интернет-магазине купили. Мне компания заплатила там 10%. Я условно говорю. Сейчас неточные цифры. И я помогаю рассказываю, обучаю, как работать в социальных сетях, где брать людей в интернете в Инстаграме, в Фейсбуке. Как находить целевую аудиторию? Вообще, я вам скажу по секрету, целевая аудитория – это все люди на земле, которым нужны деньги. Люди, которые хотят жить дольше, люди, которые за здоровый образ жизни. А раз всем нужны деньги, потому что за все отвечает серебро, и у нас в мире сейчас, ну, в материальном, все за деньги – Идешь на автобус, садишься, а нужно платить. В такси нужно заплатить деньги. Если денег не будет, тебе придется где-то их зарабатывать. Идти в Наем или куда. И компания выплачивает. И моя основная работа – это рекомендовать людям возможность заработка. Я рекомендую возможность заработка. Человек становится самостоятельным дистрибьютором. Он заключает договор с человеком, который живет вот, в Германии, мой знакомый. он заключает электронный договор с компанией, он покупает продукт компании, компания ему делает доставку, он занимается продажами, если он любит и умеет это делать, он привлекает новых дистрибьюторов на работу в компанию, которые тоже будут заниматься распространением продукции. Из этого товароброда компания будет выплачивать процент. И это очень круто. И дальше компания даже пошла дальше, когда... Вы вот человека пригласили в Германию, ваш человек кого-то начал еще приглашать, и вот с каждой любой закупки продукции компания вам будет платить, грубо говоря, там 1 доллар. Я условно вам говорю. Продукт стоит, например, там 50 долларов. Человек купил продукцию, вам компания 1 доллар заплатила. Неважно, в каком он поколении, в какой глубине. И этот бизнес так устроен, что продвигая продукты, нам компания выплачивает определенный процент. По видам заработка я вам тоже дам видео. Сейчас не хочу подробно рассказывать, какие виды дохода. Я просто хочу показать вам концепцию. Смотрите, вы бизнесмен, бизнесвумен, предприниматель. Неважно, чем вы занимаетесь. У вас свой бизнес, или вы работаете в найме, или вы пенсионер. Вообще неважно, Либо вы студент. Еще раз вам скажу. Есть платформа, компания, она производит продукт, она отвечает головой за качество продукции, если он не подошел, в возврат 30-дневный, и люди получают вот такие результаты. И есть люди, которые вот в нашем бизнесе, которые э, проработали ну, небольшое время, они выходят на такие доходы. Вот два вот люди, смотрите, 530, полторы тысячи долларов, 400 долларов в неделю доход понеделя Есть люди, которые... Это я выбрал наших дистрибьюторов, люди, которые зарабатывают. Это... То есть здесь нет такого, что ты пришел, вложил 100 долларов, и тебе компания будет каждый месяц платить по 200, 300, 500 долларов. Все зависит только от продажи. Нужно продвигать продукт. Продвигаем продукт либо лично, либо это делается командный товарооборот поэтому друзья очень хорошая компания хорошая возможность только заходит на рынок смотрите продукт который люди получают результат второе люди его хотят покупать повторно и наша цель основная вот цель сетевого маркетинга он будет прочный надолго когда вот эти люди, которых через вас э, вы построили сеть потребителей, они покупают продукцию, даже не привлекают никого людей, а просто покупают продукты, вы э, получаете, вам компания будет платить процент. Естественно, если вы увеличиваете эту сеть потребителей, больше открываете магазином, тем больше ваш доход. Вы можете открывать магазины по всему миру. Итак, давайте начнем с того, что обратитесь сейчас к человеку, где вы смотрите видео, он вам может предоставить такую возможность, вы можете купить э, лучший в мире детокс э, из 9 трав, который очистит ваш организм. Это комплекс на неделю. Здесь 21 порция крутого американского продукта. И вы почувствуете, как э, работают эти продукты. И другие продукты, и витамины у нас, и есть полезный кофе, и у нас есть очень крутой протеин. Знаете, да, что такое протеин? У нас есть тренинги, где проходят, где э, обучают бизнесу, как правильно строить бизнес, э, рассказывают о продуктах и всему обучают. Поэтому я был очень рад поделиться с вами этой информацией. Пишите, задавайте вопросы. Я на 100% уверен, всем сейчас в мире нужны деньги. Все хотят зарабатывать, все хотят жить дольше. И тема очень актуальна: щедрая компания, щедрый маркетинг-план. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам удачи, мира и благословений. Всем пока-пока, до скорых встреч.